Здравствуйте! Вы позвонили в информационно-справочную службу Администрации Президента Российской Федерации. В настоящее время все празднуйте, оставайтесь на линии, вам обязательно ответят. Прослушайте важную для вас информацию. Информационно-справочная служба Администрации Президента Российской Федерации предоставляет информацию о рассмотрении обращений граждан и организаций, адресованных Президенту Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации и должностным лицом. Вы можете обратиться в приемный президент Российской Федерации по приему граждан в, в городе Москве или в приемный президент Российской Федерации, в центре федерального округа или в административном центре субъекта Российской Федерации. Личный прием проводится по полномочительным лицам в заявительном порядке в день обращения в соответствующий приемный президент Российской Федерации. Уполномоченными действиями являются работники управления президента Российской Федерации по работе с обращением граждан и организацией, которые работники обеспечивают удовольствие приемных президентов Российской Федерации. При личном признании предъявляется документ, удостоверяющий личность. Личный прием возрастными лицами и администрации президента Российской Федерации проводится в соответствии со статьей 17 Федерального закона о порядке рассмотрения и обращений граждан и организации Российской Федерации, исключительно по вопросам компетенции администрации президента Российской Федерации. Приемная президента Российской Федерации прием и граждан в городе Москве работает падюство, улица Ельдинка, дом 23, подъезд 11, станция метро, Китай город. Ежедневно, со вторника по субботу исключительно, кроме праздничных дней с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. Адреса и режимы работы приемных с президента Российской Федерации можно уточнить на официальном сайте главы государства в сети интернет w... Здравствуйте, это Холмогоров Андрей Анатольевич в Рязани звонит. М? Алло. Да, я их это, короче, связание Холмогоров Андрея Анатольевна, который пишет вашу вашей администрации президент уже девять раз. И Октябрьская прокуратура вот сейчас мне отписку отписала. Типа, мои эти, моя жалобы неоднократно рассматривалась, это все. Типа, переписка со мной прекращается, это все. Никакого реагирования, никакой прокуратуры, ничего нет. Они девятый раз уже отписываются, одним и тем же ничего не делают. Отправляет в эту, как ее, в Чернышу, в областную прокуратуру. Он должен разбираться, почему он отдает в Октябрьскую прокуратуру. Сколько я буду еще писать? Десять раз или двадцать раз, а? Можете ответить мне на этот вопрос? Ну, Какой отвечает работу других людей? Вот и... я... Вы понимаете, человек пишет девять раз. Сейчас он буду десятый раз писать, потому что я буду добиваться своей сфразы. У меня есть только один вопрос какой? Вы, вы, вы здесь 9 раз моим президентом, правильно писали? Да. И наверняка у вас есть отписки, письма и тела. Есть э, отписки, есть отписки. Вы наверняка их прикладываете к своему очередному обращению. Ну а что чем да? еще делаю? Ну так и я делаю. Да. И что, и все равно, да? Тут Нет, там просто там? почему Путин не сообщат? Или ему просто нафрать, что творится у нас в России? Смотрите, у нас министерство, каждый министр отвечает свое поле деятельности. Правильно? И не зря Соедините да. меня с этим министерством и с Окей. кем там... Кто должен сообщить Путину? Или мне ехать в Москву, как я попаду к нему на прием? Или ему все посрать? Он власти никакой не имеет. 17 лет у власти ничего не делает. Это что за хуйня? По ругаться начал, мне просто не выдерживает. Мне опять отправлять придется отписки. Сколько я буду писать? Вы пишите только то, что вы уже десятый раз пишете, вот все копии этих отписок, которые. Я пишу. Есть руках. Подождите. Брать, брать, если ты когда по закону выложили, по закону. не дай, не дай мне поговорить с человеком хоть. Не нам произвести проверку по данному вопросу. То есть взять на контроль его. Да, вы скажите, я уже неоднократно обращаюсь и проблемы не решаются. Я уже это пишу однократно, я уже пишу. Потому что тебе надо их не просто сажать, их надо расстреливать, этих приставов. Да нет, так писать приставы, только у вас приставы проблемы. Да, у меня приставы проблемы. У меня дети со мной уже год. Большая жена Хачкова их бросила. Они выложили вот 200 тысяч, не дают мне решить. У вас получается, что арест на... Деньги, что Нет никакого ареста, просто в базе они выложили, они не дают мне решить бывшую жену, которая бросила детей. Второй год уже дети со мной, я их кормлю, я их воспитываю, а жена где-то спаски Паски или где, может ее осудили, может ее грохнули, я не знаю. Я поняла, давайте я сейчас соединилась с Федеральным аппаратом судебных приставов по этому вопросу. Они уже разбирались как раз после этих судебных приставов, после Московский на Кудрят, Кузнецкий мост. Выложили как раз эти 200 20 тысяч наши рязанские приставы. Они подумали, скажут, вот Москва наш дознаватель, знакомая, какая-то Гробачева там отписалась, можно выкладывать хоть полмиллиона. Сколько я буду писать, я не знаю. Или убивать меня, если их убивать, значит, у меня ничего не будет. Меня оправдают? Ну, соедините мне с ним, только я вы не знаю, какой письмо, толк вы будет. Вы письмо пишите и с ним поговорите по поводу того, что вы уже обращались, и после вашего обращения в Москву произошла такая ситуация. Только спокойнее, ладно? Ну, я спокойнее. Во-первых, я что хочу сказать. Я пишу ведь не только в администрации. Я писал и по правам человека, по правам ребенка. Сейчас последний писал Жириновский. Жириновский мне говорит подавать в суд. Вмешиваться не, не имеет права. Единую Россию писал, э, коммунистер, она уже за до депутатов дошел. Никто не все помочь мне не хочет. Тогда я буду решать эти проблемы сам. Только если будут какие-то последствия, ко мне лучше не лезть никто. Давайте я вас соединяю, приступаем, понятно. Соедините. <кхе> Просто уже меру задают, сколько можно научиться. Ну хочешь московскими приставами соединить, женщину. А что я с ним поговорю? Что я им скажу, что выложили после вашей отписки? Ну давай поговорю тоже. Федеральная служба судебных приставов, специалист отдела Наталья, Питаль, пожалуйста. Здравствуйте, Холмагоров Холмогоров Андрей Анатольевич из Лизани. Я, я, я сейчас в администрации президента пишу девятый раз. Короче, у меня такая ситуация. Ваш это судебный пристав, дознаватель Горбачева такая есть, уже разбиралась, мы вместе с очков писали. Сейчас ситуация такая, уже второй год, я один воспитываю двоих детей, тачково выбросила детей, а приставы наши Рязанского, это Яблочкова дом 5, Рязанский пристав, выложили 200 тысяч, не дают мне решить родительский прав. Я уже куда только не писал, и Единой России, и Жириновскому, и хоть по Патеринскому только стал писать. После вашей отписки московской, когда вы разбирались где-то в апреле 2016 года, Горбачев отписал, если Короче, одним враньем, можно так сказать. И наши рязанские выложили 200 тысяч. Мне. Алло. Я слушаю вас. Вы, вы обратились на президентскую линию, вы же говорите, что уже обращались. А президентская линия переключила на федеральную службу. Ну, да. Долго, пожалуйста, вопрос к федеральной службе, именно к справочной, какой? Так, в апреле где-то 2016, точно число не помню, но вы можете проверить в администрации президента, я уже 9 раз пишу. Выложили 200 тысяч наши рязанские приставы, не этот это дознаватель Октябрьского района, и Грушина. Выложили мне 200 тысяч, здесь сейчас со мной, никаких исполнительных производств, ничего нет. Я никак не могу их заставить убрать, потому что Рязан, то есть спасские органы опеки, шишевор Татьяна Николаевна, которая торгует в детьми в рязанском. Не дает мне ее решить. Она сама обычно жена и Спаска. Мне нужно решить дети, у меня в детский сад не ходят. Они и в школу не будут ходить. Что мне делать? Простите, пожалуйста. И я не знаю, что делать. Решить я и не могу. Я воспитываю в результате один-двоих детей. На элементы я подать на нее не могу. Я уже подавал. Ильич, а? У вас ведь решение судом только могут решить вас вопрос, решение. Вам необходимо в суд подавать. Заполиная, а почему вы не можете... а почему на лишение прав не, не может Я, для... Она со Спаско-Рязанского, Шишимару Роганопеке. Все решения судов уже в мою пользу. Э -э дети, когда были там, я подавал порядок общения с детьми, и сыну фамилию сделал. Мне Шишимара не дает решить ее родительский прав из-за материнского капитала. У нее четверо детей, двоих она решена мамой. Если я сейчас решу это, я получу капитал по закону половину. Но они хотят его забрать себе. Вот сейчас фишка. Матерический капитал судно сделать. А? Понятно, ваша ну, проблема, но не Ну как вы на наши компетенции, вы же судебные в Москве. Да нет, на справочной переведе. Вы, да. ну, вы обращались. Да. Вы обращались непосредственно обращались э, на Чуимя на Кузнецкий мост. От своего имени, на имя... Нет, Azerbaijan... а на чье на чьё, на, на кого вы писали? На кого? Путина. Помните? Путина. Нет, президент. вы, нет, понятно, на президента вы писали, а у нас вы писали на главного пристава, куда вы писали? Э -э, раз, сама администрация президента отправила в Москву, Москва разбиралась. Москва разбиралась, sendo... и потом э -э, спустили на низ, да, или как? Э -э. Пришло письмо с Кузнецкого моста, и Сачкова, и мне мы писали вдвоем, две бандероли отправили, доказательства все. Просто от Горбачева дознаватель, я не знаю, ну короче, дознаватель там, отписалось вранье, враньем что, что вообще ничего не было, не, не соответствует действительности. А наши рязанские под эту Дудочку, конечно, Москва отписалась, можно выложить ему хоть полтора миллиона. А Сачкова бросила детей, и что мне делать, я не знаю. Я пишу, и... Юганова написал, и Жириновскому, и депутатом уже стал Единой России. Описываете мне. Вы уже практически дошли до верха. Уже. Да. И спускают все на низ вам. Ну да. Жириновский не может, не имеет права вмешаться, типа по закону. То есть. Вот сейчас написал в эту в предли... то есть это Единую Россию или как ее. Коммунистам и все. Уполномоченный по правам человека в Москву писал, тоже смысла никакого нет. Нет никаких у нас прав. Мы как быдлы. Ну, Должностные... Можно очень разбираться, так как у вас очень уже были правы и все. Естественно, здесь вы обращаетесь в справочную службу. Единственное, что сейчас у нас новый главный пристав может обратиться на главного пристава. А ведется у вас исполнительное производство? У меня нет исполнительного производства. Вот в дело. меня никто ничего не требует. А, секунду, а тогда вы говорите, испанка производства нет, а судебные приставы тогда участвуют в вашей жизни? Судебные приставы участвуют в моей жизни, я сейчас скажу. По 20 раз на дни мне названивают разных номеров. Я говорю, алло, они говорят, передайте холмовую информацию и вырубается. Занимаетесь давайте не подождать. Нет, исполнители, а чем они занимаются? Ничем, они Есть просто... Известные приставы. Нет. нет, у вас ведется исполнительное производство? Нет никакого исполнительного производства. Я уже целый год хочу это доказать, что вы никакого из производства нет. Про меня даже не чертону печатал статью. То, что боится потерять детей, типа, один воспитывает двоих детей, короче, ну это... Они с меня требуют долг. А у вас, значит, исполнительный производство? А дату разве не назовите, мы посмотрим наличие исполнительного производства. Так. 1983 года. А дата рождения? А 18, 18 ноября. 1983 год. Ага, 18 ноября. Вот, Минута, посмотрим, что у вас там есть. Они там на Ярославку выложили судебный приказ. Он уже второй год, уже этот судебный приказ. Шишинер будет его использовать, они мне просто встречные на решение, мне подадут... Сачкова бросила детей и, ну короче, тупик подстал конкретный. Элементы у меня долг был 21 тысячи, я погасил. Сачкова даже написала заявление, отозвать исполнительные листы. Они до сих пор присылают мне бумажки ДТИ, хотят осудить. И на дню по 20 раз названивают. И не говорят, какую причину там, что они мне вообще звонят. Просто занимаются телефонным терроризмом в личных коллекторов. А долги у вас есть, кредиты какие есть? У меня был суд по ДВК, но суд был в мою пользу. У них нет исполнительных производств. Это они тоже выложили, это я тоже пишу. 50 тысяч там. Ну, смотрите, Андрей Анатольевич, у вас ведутся исполнительные производства. Суды были. Задолженность по кредитам. Конечно, они у вас... На тринадцатый год, двенадцатый год, но вот год вино, а это год назад. Они в том, только в две тысячи шестнадцатом году этот кредит выложили. Меня никто не требовал, да. потому что нет у них производства и это был суд, а суд не выдал им судебный приказ. То есть исполнительный. Однако возле... она нет, секунду, Андрей Анатольевич, теперь уже судебный приказ есть. Вот он, да, и на основании этого судебного приказа вот Бузвиновский, он там производит, поверьте на улице Яблонского проекта. Так Может быть вам звонят не судебные приставы, а коллекторское агентство? А при чем тут коллекторы? Да, задолж... Задолж... Задолженность по кредитным платежам, в банке. Это... Кто, кто вам звонит? Вам же so... не судебные приставы звонят. Они не звонят, so... они so... вызывают so... вас so... На, на приглашение. Судебные приставы. Голос был у Скинолька. Не стиренка, дозволователь Охтябрь Славинов. А, понятно. Это... Грушина. Вас... Андрей Анатольевич, а он говорит, он за вас должен пригласить на прием? Он меня не приглашает, он просто берет, я беру трубку, говорю Алло, молчок вырубается. А вы уверены, что это он? Потому что у вас есть кредиты, понимаете, у вас есть кредиты. Два исполнительных производства. Эти, кредит, кредит, меня. Эти кредиты уже 5 лет у меня никто их не требует. 5 лет. Они а только отборит. в 2018 году Вот будет. они в 2016 году вас возбуждено исполнительное производство. Могут и, кри и коллекторы вам звонить, не обязательно судебные кредиты. Так что, э, план, чтобы вы в курсе были, чтобы вы были в курсе, у вас ведется два исполнительных производства. Каких? Судебный приказ на Ярославку там, который они выложили. Долг да, был 21 тысяча, Судеб, судебного решения никакого нет, они выложили не по закону. Хорошо, Андрей Анатольевич, так как Вы считаете не по закону, любое судебное решение обжалует суд, но так как есть уже, судебное решение передано на э, принудительное осыскание судебного приста и исполнительные производства ведут моя моей извините, извините, у извините. меня не судебные решения, а судебные приказы по разным вещи. У нас суда не было. И я не осужден поступить на седьмой статье. А при чем здесь 157? При Причем, 50. потому что они хотели меня судить. Был акт, они отправили его в Октябрьский районный суд на 38 тысяч. Акт его отклонили, он и действительно, нет состава преступления. Маленькая сумма. Так они хотят за их 200 тысяч, которые выложили после, как акт отклонил. И долг есть 21 тысячу был погашен. У меня есть доказательства, документы, все. я отправлял их уже не раз, только никто из них не смотрит ничего. Просто да, вы это это, это, это, не это не президентство а, а, а кто, а кто решал? Никакого исполнительного производства нету, никаких листов исполнительных и судебного приказа тоже нету, потому что Сачкова отозвала исполнительные листы и убежала, бросила детей. У меня есть заявление Но... Сачковой. Нет, секунду, Андрей. Андрей вы же здесь не путайте кредиты и алименты. У вас кредитная задолженность. Кредитный задолжен, мне 5 лет я никто не требовал, потому что у них нету никаких. Суд был в мою пользу, понимаешь? Вы услышали, понятно. Но так как у вас здесь решение, что дают, вам нужно предоставить судебный документ, что в вашу пользу, предоставить, чтобы было закрыто, все информация вся но у меня есть решение суда в мою пользу а как я закрою, если они просто выложили им по барабану это решение суда, что оно не выходит во всяком случае вы по заявлению на руководителя предоставляете этот документ и получился Ладно. на руки постановления об окончании исполнительного производства, потому что информация есть. Она вам будет по жизни мешать. Может быть, это вам назвать не судебные приставы, но не звонят они, они приходят, либо приглашают на прием. Скорее, меня никто кажется, не приглашает, прием. меня просто капают на мозге и каждый день по 20 mm -hmm. раз. А я говорю, проверьте, что я на по номеру, по номеру телефона, проверьте, пожалуйста, кто вам на плане а все телефоны разные, каждый, каждый день разные телефоны названия. Ну, такого, такого быть не может, да? Может судебный быть, я пристав, он... вот... Я, вот я специально... Вот я слышал, что в Москве поменялся судебный пристав, да, начальник? Да, Настянник. поэтому я говорю, вот, а заводите к себе судебного пристава. Давайте я напишу Хорошо, заявление на имя судебного пристава. Да. да. Его должен звучать директор ФССП главный пристав а. Российской Федерации листов а Дмитрий Васильевич, но для того, чтобы жаловаться уже к высшему руководству, нужны mm -hmm. ответы на ваши жалобы. У вас есть ответы на ваши жалобы? У меня есть целая куча кудрявцев, я писал, и старшим судебным приставам, все отписываются, все повязаны тут. А хорошо, вас... хорошо. Вот. Вы от... вот вам нужно обязательно копии оригинала mm -hmm. у себя хранить, а копии все. Вам необходимо предложить, для, для того чтобы разбираться, нужны понял, ответы. Я понял, да. я понял. Женщина, а я mm -hmm. еще хотела вас спросить, а вот как интересно, Путина а, а, а, отреагирует на тот факт, что в Рязани из папки торгуют детьми, моего сына хотели продать, у меня есть свидетель, свидетельские показания. Если у вас есть, вы, конечно же, можете подать и обжаловать все действия судебных приставов, это же опекунство, это же не судебные приставы этим занимаются. А при чем тут опекунство? Я его отец. Хорошо, Хорошо. Если у вас есть сведения, вы должны предоставить, конечно же, в органы, уже не к судебным приставам, а в милицию, в полицию обратиться. Органы я, опеки. Я писал в органы опеки. А органы опеки меня вызвали. Я пошел это, в рязанским органам опеки, Ленина 45. Я пошел и мать. И нам угрожали без какого-либо лишения суда, без каких-либо оснований, что придут и заберут детей. А я им сказал, что вы ну, детей только через мой труп. Они Опять, у вас, есть... Ага. У вас же есть доказательства. Вы можете приложить эти доказательства, обратиться в комиссию по защите детей? Я писал. И по защите детей, и по правам ребенка мужчины. Да. Только по мало. Потому что вам нужны доказательства. Весомые доказательства. Весомые доказательства это запись видео. На документах, на бумажках, они не доказательства, они просто жопу заражены. Документы, ну а как вы, вот вы доказываете, это у вас все слова, нужно доказывать все это, чтобы уже детально разбирать. Запишите, пожалуйста, куда вы будете направлять, 107-996. Я, я, я знаю, у меня запись, телефона идет, я каждый звонок с написыванием. Аристов есть. Дмитрий Васильевич, главный триста. Аристов Дмитрий Васильевич. Все, у меня записка, телефон просто запись, звонков, потому что mm -hmm. на предел название преображает. И приходит тут по пять человек, пугает меня. Как мне еще быть? Что мне делать? Я не знаю. Ладно, спасибо большое. Извините, что я так это грубо. Просто меня уже не раздали. Ну, это понятно, конечно же. Обращайтесь. Всего Раз... доброго. До свидания. До свидания.